Приветствую вас друзья. Пишу, значит я одну картину, очень долго, по сеансам. Как видите, писался пейзаж. После каждого сеанса остается немного краски. Выбрасывать жалко, нужно израсходовать их. А именно, ради эксперимента, решил написать этими красками портрет. Как так, спросите вы, ведь палитра цвета для портрета совсем иная. Да иная, но в этом и интерес. Можно ли написать портрет с палитры из леса? Вот сейчас и посмотрим. Кто смотрел предыдущее видео про ненужные краски и изготовление полотен для этюдов, тот в курсе, как изготавливаются такие полотна. На этом полотне я буду писать этюд юной скрипачки. Вот с этой фотки. Фотка нужна только для рисунка. Дальше, ее можно выбросить, так как она должна переводиться на язык живописи, а значит, будет бесполезно в цветовом решении. Цвет и тональность подсказала имприматура холста. Сначала я набросал рисунок девочки карандашом. Так как, если сразу писать маслом, можно потеряться в пропорциях. Почему? Да потому, что я каждый раз совершаю одну и ту же ошибку, берясь за портрет. Я всегда беру маленький холст. Наверное, потому, что на этюд, качественный крупноформатный холст жалко. А портрет, тем более учебный, должен быть как минимум в натуральную величину, если не больше. Это позволяет широко и уверенно двигать кисть, а не мельтешить в одном сантиметре. Мое полотно 50 на 40 сантиметров. Оно прекрасно подходит для портрета, если бы на нем была одна голова. Но я должен вместить портрет по пояс, и еще скрипку по горизонтали. Поэтому размер головы, в данном соотношении, оказался всего сантиметров 10 см в диаметре. Соответственно, глаз этой девочки, который нужно прописать, всего один сантиметр. Ведь глаза, это эмоция и выражение действий портретируемого. Короче. Девочка должна смотреть и следить за своей музыкой. То есть, глаза – это центр композиции в данном портрете, ибо саму музыку нарисовать невозможно. Ее нужно слышать даже через живопись. Хорошо, после рисунка я приступил к тому же рисунку, только масляной краской, марсом желтым прозрачным. Здесь с линейным рисунком и масляной краской все было понятно. Рисунок он и в Африке рисунок. А вот как действовать дальше, я пока не представлял. Итак, портрет этой девочки должен быть легким, в два 3 штриха. И Этюд. Вроде простой, но как его сделать простым. Портрет, как жанр, самый сложный. Как написать в два штриха и чтобы впечатлило. И тут я вспомнил, что видел много неоконченных картин этюдов. Вот, показываю неоконченные этюды, ну типа этого. Это меня впечатлило, ибо здесь есть нутро картины, ее изнанка, что мне и подсказало, как действовать дальше. Для людей-музыкантов, если вам дана тональность, то вы знаете, как строить последовательность аккордов. В заданной тональности имприматуры, для художников то же самое. Если коричневая краска в тени, значит примерно, а оранжевая в свету. Здесь прошу прощения, я упустил момент наброска темных мест данного этюда. А именно, забыл включить камеру, минут 5-7 съемки упущено. Извиняюсь, но все банально просто. Работаю одной кистью. Скажу лишь об одном приеме, а именно, кисть, заточенная под углом 45 градусов. Вот я ее показываю. Поворачивая эту кисть, можно писать мелкие и крупные мазки в любом направлении. Можно писать тонкие линии или ставить точки. Короче, это универсальная кисть для многих живописных мазков или штрихов. Далее. После того, как был изображен рисунок контуром, я взялся за цветные краски. Стал писать цвет и цвет лица. Как вы поняли из начала ролика, то там было сказано, что палитру для портрета я не составлял, она осталась от пейзажа. Вот я вам ее показываю. Интуитивно я беру, где желтоватую смесь, где оранжевую, где добавляю марос оранжевый прозрачный, а где его срезу в неопределенной краски, которая присутствует на палитре от пейзажа. Далее, пока рассказывать нечего, просто смотрите. Скажу лишь одно. В портрете нужно задуматься о похожести портретируемого. А это значит, старательно подходить к пропорциям и соотношению цветовых пятен и деталей. Вот тут смотрите. Когда я нанес светлые краски, замешанные на белилах, то их плавно подтушевываю к теням. Светлая смесь на белилах, ложится почти прозрачно, на границах с тенью. На этой границе образовывается полутень. Тут есть один нюанс. Так как я пишу светлыми красками по сырой тени, написанной коричневой краской, то светлая белильная краска смешивается с коричневой. Это нормально для этюда. Границы света и тени, полутень, становится светло-коричневой. Но для многослойной живописи, это ошибка. А именно, если писать светлыми красками, по просохшей коричневой краске, то полутень становится синеватым отливом. Не удивляйтесь. Вот я вам показываю работу, где белила растушевывались тонким слоем к тени, и получался эффект синеватой, жемчужной полутени. Теперь я начинаю понимать, почему белила, ложась прозрачно на просохший коричневый подмалевок, дает эффект синевый. Но это другая тема а пока девочки со скрипкой. По возможности, я показываю палитру и в какую краску макаю кисть. В основном кисть макается в чистые колеры, имеющиеся на палитре, оставшиеся от пейзажа, но за исключением подмешиваются некоторые чистые краски. Вот я еще раз показываю, что не важен цвет лица, важно его выражение. А если есть выражение портретируемого, то совсем не важен цвет его лица. Возогнул, сам не понял. С глазами нужно обязательно поработать, постараться написать их выразительно. Портрет девочки, намного сложнее портрета человека в возрасте. Объясняю. Малейшая, необоснованная точка, линия или грязное пятнышко, на лице ребенка, сразу состарит его. Поэтому, как бы я не торопился в написании этюда, все границы света, тени и полутени аккуратно сглаживаю. У ребенка не должно быть ни одной морщинки или грязного пятнышка. Скрипка пишется в основном марсом оранжевым прозрачным. В темные места добавляется либо кобальт синий, либо голубая ФЦ краска. Вывод. Этот портрет юной скрипачки, был написан примерно за час времени, одной кистью, заточенной под 45 градусов. За исключением прописки глаз и губ, где использовалась круглая кисть номер один. Вот финал этюдного портрета. Чем он интересен? Именно своей незавершенностью. В этюде главное уловить характер портретируемого, а не его детали. Уловил я его или нет, судит зрителям, то есть вам. Друзья, всем творческих удач! И до новых встреч!